Дорогие друзья, итак, компания Городов, мы находимся в Троицком 4. Сегодня мы делали работы по укреплению и отсыпке дренажной канавы. В предыдущем видео, наверное, вы наблюдали, как мы выровняли саму канаву, работала техника. Потом мы вручную подровняли, вот мы ее всю вычистили. После чего положили геотекстиль, закрепили его георешеткой. И сейчас вот мы немножечко тут закрепили песком георешетку. Значит, это будет сделано по всей длине участка. Целиком вся канава будет укреплена с георешеткой. То есть склоны ее будут стоять надежно, крепко. Дальше смотрим как выполнена работа, вот здесь сделана подготовка, завтра мы продолжим как идеально все выровнено. Также мы оттрамбуем края, края у нашей дренажной каналы для того чтобы берег был более крепкий, чтобы мы его крепили более надежно. Вот. Здесь также произвели чистку участка, вот канавка у нас почистилась все выровнялось есть конечно моменты которые стоит упомянуть значит первое это слаженная работа команды а второе четкое понимание от закачка цели потому что мы несколько раз меняли то чем будем сверху засыпать георешетку сначала думали отсыпать отсевом потом песком потом землей сделать газон и сейчас мы все таки остановились на отсеве а почему именно выбрали отсев, хотелось бы сказать. Потому что мы видим, да, что здесь достаточно крутой берег. И если мы сделаем здесь посадим газончик, то косить его будет не очень удобно. И также не очень удобно будет заходить в воду. То есть убирать его будет не очень удобно. Если мы здесь делаем отсев, вы потом посмотрите, мы все-таки заказчиком пришли к этому выводу. Что будет здесь отсев то тогда края будут, так как у нас снизу будет геотекстиль, сверху георешетка, края будут очень аккуратненькие, смотреться будет очень хорошо и как только мы закончим здесь планировку, как только мы приведем участок в порядок дренажные канавы эти все после этого уже приступим к строительству кому нужно привести в порядок участок привести в порядок дренажные канавы или сделать пруд, посадить Газон, обращайтесь к нам, компания Огородов, будем всегда рады вам помочь. Телефон у нас, как всегда, 904-24-40, работаем мы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Так что обращайтесь, не стесняйтесь, можете посмотреть, благодарственные отзывы. Вот. Работаем, экономя ваши деньги, силы и нервы. Все, обращайтесь к нам, ждем ваших звонков. Продолжаем работать.